Здравствуйте, дорогие Девы по Солнцу и Девы по восходящему знаку! Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября. Дорогие Девы, в начале недели Луна будет находиться в знаке Рыб в фазе полнолуния. 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе Рыб произойдет полнолуние. Полнолуние произойдет в противоположном вам знаке, поэтому вы можете пережить значимые перемены в области ваших отношений. Возможно изменение или получение результатов от ранее начатых дел. Это подходящий период для того, чтобы приступить к новому деловому партнерству, вступить в брак или прервать проблемные отношения, дорогие девы. Опозиция Луны с Венерой, находящейся в вашем знаке, требует внимания в первые три дня недели, Могут возрасти ваши эмоциональные требования и ожидания, а также чувствительность. Это может привести к возникновению обид. Вы должны стремиться к уравновешенному поведению при общении с женщинами или вашим партнером. Повысятся также и ваши творческие способности. Темы, связанные с искусством, красотой, живописью и графикой могут выйти на передний план на этой неделе. Вы сможете заняться своей внешностью, навести красоту, пересмотреть свой гардероб, изменить свой имидж. Вам могут представиться возможности, чтобы продемонстрировать свои таланты в искусстве. Меркурий продвигается по знаку весов. Вследствие этого в данный период в вашей жизни могут иметь место переговоры и контакты, касающиеся финансовых средств. Возможны расходы, связанные с путешествиями и образованием, дорогие Девы. 12 числа Луна переходит в знак Тельца. Это поддерживающая вас позиция. Вы можете отправиться в поездку, заняться делами, связанными со средствами массовой информации, образованием. В этот период могут активизироваться ваши отношения с ближним окружением и социальные отношения. В конце недели, 14 числа, Марс переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца, где будет пребывать до 27 октября и действовать в вашей сфере дома и семьи. Вам может потребоваться расходовать больше энергии на занятия домашними и семейными вопросами. Вам следует обращать внимание на отношения в семье, потому что время от времени будут возможны различные ссоры и конфликты. Также следует быть осторожными ввиду вероятности бытовых травм и несчастных случаев дома, дорогие девы. В общем смысле, вам придется расходовать свою энергию на работу по дому и в офисе. Дорогие девы, таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!